Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре автокомпрессор от южнокорейской компании Hyundai. Код товара hh 30. Hyundai выпускает не только автомобили, они выпускают качественный инструмент и также авто, ав, автоаксессуары. Компрессор поставляется в картоновой упаковке и характеристики, которые указывает производитель. Производительность данного компрессора составляет 30 литров, максимальное давление 7,5 атмосфер. Время накачивания колеса размером R15 до 2-3 атмосфер составляет 3,5 минуты. Рабочее напряжение 12 вольт. Питание от компрессора э, от прикуривателя автомобиля. Рабочий ток 15 ампер. Длина шланга 45 см и длина провода 370 см. Гарантия на компрессора Hyundai составляет 3 года. И выпускаются они. Это брендовый компрессор. Он выпускается в Корее. То есть это не Китай, а сделан он и собирается в Корее. В комплекте идет очень обширная инструкция с гарантийным талоном. Здесь и обслуживание, и подготово к работе, и возможные неисправности компрессора. По корпусу. Корпус полностью из пластика, но пластик высококачественный. Все детали идеально подогнаны друг к другу. То есть нет люфтов никаких. Рукоятка из плотного материала сделана. Она также слаживается, то есть, чтобы не мешала в багажнике время транспортировки. Шланг, как вы видите, прячется сбоку. Длина шланга 45 см. Он из мягкой резины и сверху оплетка из ткани идет. Коннектор для подсоединения к колесу тоже удобный, так как не нужно накручивать, вставили и защелкнули. Также он прячется сбоку корпуса. Четыре запасных колпачка также на компрессоре есть. То есть вы никогда их не потеряете, можете фиксировать их в корпусе. Далее отсек. В отсеке здесь четыре дополнительных коннектора для накачки колеса, лодки и коннектор вот такой резьбовой, скорее всего, для велосипеда. Манометр съемный. Вот. Таким образом он снимается. И вы можете его использовать отдельно, для того, чтобы замерять давление в колесе. Питается он от батарейки. При установке в компрессор, он выполняет функцию автостоп. Можете здесь давление выставлять нужное вам. И кнопка включения-выключения находится посередине компрессора. Шнур прячется в отдельном отсеке. Длина шнура 370 см, что достаточно для, для накачки всех четырех колес в автомобиле. Питание от прикуривателя. Также прикуриватель установлен... Э, вы можете менять предохранитель. Он установлен таким, ну, в, в прикуривателе при подсоединении вот в этом отсеке. То есть, в данном компрессоре акцент сделан на компактность. То есть нет выступающих деталей, нет отдельно шланга лежащего, спирального. То есть все прячется в корпус полностью. Гарантия, также большой плюс, на компрессорах Hyundai составляет 3 года. И отзывы по отзывам в интернете очень часто спрашивают нам у нас. Отзывы от всех покупателей, и только положительные по данному компрессору. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Покупайте качественный инструмент. Оставляйте, ставьте лайки, кому понравилось видео. И комментарии, у кого был опыт использования данного компрессора. До свидания.